Вот это столкновение, оно может принести изменения в нашу жизнь. Но, знаете, не на личностном, а на более таком глобальном уровне. Мы также поговорим о солнечном затмении. Мы только что с вами пережили лунное затмение 26 мая. Ну вот, 10 июня нам предстоит солнечное затмение. И, естественно, упомянем ретроградность Меркурия. Ну что ж, давайте начнем. Ваше первое событие 2 июня – Венера – входит знак Зодиака Рак, а это ваш 12-й дом гороскопа. Сектор всего скрытого, и тут у кого-то может быть роман, э, роман, который вы от всех скрываете. Либо вы влюблены в кого-то, но скрываете от, от этого человека, либо вы страдаете от неразделенной любви. И иногда при таком аспекте совершаются тайные браки – все-таки Венера планета любви и красоты. Вы знаете, иногда при таком аспекте иногда при таком аспекте вы можете даже как-то вот сторониться общества, что ли, под любым предлогом, так как 12-й дом, дом одиночества. Может быть, у вас разные предлоги могут быть: то я болен, то я поправилась, то мне нечего одеть. Ну еще это сектор скрытых врагов. И вот тут, знаете, может быть опасность стать жертвой шантажа, каких-то закулисных интриг. и Либо какие-то враги из числа ваших бывших любовников или любовниц могут объявиться. Ну а кого-то может потянуть на благотворительность. Вы можете участвовать в каких-то благотворительных акциях. Но вы не будете афишировать это всему миру. 10 июня произойдет солнечное затмение в знаке зодиака-близнецы. Ваш одиннадцатый дом гороскопа – дом, который отвечает за друзей по интересам. А новолуние – это новые друзья, новые знакомые, новые совместные интересы, занятия какие-то, такая, знаете, активная социальная жизнь. Или даже ваша вашей профессиональной деятельности может, например, расшириться сеть ваших деловых контактов или связей. Одиннадцатый дом – это также сектор наших надежд и мечтаний. И кого-то из вас могут исполниться ваши мечты и ваши надежды какие-то. Либо что-то станет уже не актуальным для вас. А На чем-то чем вы решите более быть сосредоточен. 11 июня планета Марс меняет знак и входит в ваш знак зодиака Лев. Первый дом. Ваш первый дом гороскопа – дом вашего «я». И Марс в этом секторе наполнит вас энергией и энтузиазмом. Это также уверенность в себе, может быть, даже, вы знаете, какая-то доминантность над другими. Кто-то из вас займется новым видом спорта или просто каким-то спортом, которым вы до этого не занимались. Но не перезанимайтесь. В этом аспекте Марса вы можете быть предрасположены к травмам. А еще эта позиция ассоциирует с головной болью. Так что тоже будьте внимательны. 14 июня ретроградный Сатурн в напряженной позиции к Урану. В этом году таких столкновений будет три. И в июне мы будем наблюдать второе столкновение Титанов. Сатурн отвечает за все традиционное. Это контроль, порядок, статус. А уран, наоборот, за все необычное, нетрадиционное. Уран – это планета свободы, бунт, протест. То есть такая революция, новая борется со старым. У вас все это происходит, вот это напряжение между седьмым домом гороскопа, дом отношений, и десятым домом гороскопа, дом наших достижений в области работы и карьеры. Ну, для кого-то это смена карьеры. Может быть, вы даже уйдете с работы и будете работать на себя, фрилансером. Или у вас, например, очень интересная, даже необычная работа, связанная с разработками какими-то, с научными разработками, может быть, электроникой. Уран – это все, что вот связано с электроникой, интернетом, кстати. Но есть одно «но». Это Сатурн в вашем доме отношений. То есть вы, может быть, даже человек очень прогрессивный, а ваш партнер или партнерша – люди более традиционные, и вот им все эти новшества могут не очень нравиться. Знаете, я прям слышу их критику, что за работа, фрилансером, иди устройся в серьезную компанию, что за ерундой ты занимаешься, они могут серьезную работу найти. Ну, вот такое вот. Короче, вы хотите летать, а крылышки вам в ваших отношениях могут подрезать. Ну, кстати, это могут быть даже и ваши бизнес-партнеры. Например, вы хотите новшеств, вашу компанию, вашу, ваш бизнес, какую-то электронику, программы какие-то, компьютеры, а они вам ничего-ничего. Вот по старинке на счетах посчитаем. 20 июня Юпитер, планета удачи, начинает процесс ретроградности в вашем восьмом доме гороскопа. Раз в год Юпитер находится в ретроградной фазе. а Ввиду того, что Юпитер не является личностной планетой, то его ретроградность она менее ощутима нами, обычными людьми. А сказывается это больше на социальной жизни. У вас ретроградность Юпитера будет происходить в секторе денег, не принадлежащих вам. То есть деньги ваших партнеров, мужа, жены, либо ваших бизнес-партнеров, если вы занимаетесь своим бизнесом. Деньги банков, и вот тут на вас может, кстати, сказаться влияние ретроградности Юпитера, может быть какое-то торможение, если вы, например, хотите брать кредиты или вы хотите привлекать инвесторов. Вообще лучше не брать новые кредиты в этот период, а постараться выплатить старые, У вас, так как у вас могут возникнуть проблемы вот, по вашим кредитным обязательствам. Это еще, кстати, восьмой дом, дом судов, и тут могут быть суда, могут быть судебные дела, могут быть приостановлены, особенно если вы, например, разводитесь и делите имущество или деньги. Юпитер литрограден в течение четырех месяцев, и понятно, что на 4 месяца нельзя остановить всю свою деятельность. Просто надо помнить об этом и не начинать ничего такого долгосрочного. Лучше воспользоваться вот теми ресурсами и возможностями, которые у вас имеются на данный момент, то есть, особенно все то, что касается ваших финансов. Про перспективы. В этот период, конечно, очень хорошо планировать, подготавливать, обсуждать новые проекты. А потом, когда уже Юпитер развернется в, директ, в директное направление, то вы уже взглянете на все это с вами, совсем с другой точки зрения. 20 июня Солнце меняет знак и входит знак Зодиака Рак, а это ваш 12-й дом гороскопа. Там же у вас и Венера, планета любви, красоты и денег. Двенадцатый дом – это сектор одиночества, и для некоторых из вас это желанное одиночество. То есть захочется закрыть дверь от всего мира и, например, читать интересную книжку. Кто-то уединится на природе, кто-то займется йогой, медитацией. То есть весь фокус на том, чтобы избав избавиться от малейшего стресса. Если вы в отношениях, то вы оба захотите, захотите уединиться, например, от всего мира. Кто-то, может быть, даже в отношениях, которые вы скрываете от всех, или вы влюблены в кого-то, но не показываете это этому человеку. 22 июня Меркурий разворачивается в прямое движение. Меркурий в вашем одиннадцатом доме гороскопа. Доме друзей по интересам – это группы и партии, которым мы принадлежим. Ну и тут вы можете выступать, выступать с речами, быть оратором в вашей группе. Это может быть какое-то активное общение с вашими единомышленниками, друзьями, знакомыми. Если, и если, вы знаете, до этого у вас было какое-то недопонимание с кем-то, то после разворота Меркурия все будет полное взаимопонимание. Вы будете открыты, вы будете открыто высказывать свои желания, надежды. Люди будут, может быть, даже разделять их вами, но вы не только будете говорить вы также можете будете и слушать других или слышать других это тоже очень важно 24 июня полнолуние начинается в знаке зодиака козерог и у вас вот он, и у вас будут задействован шестой дом гороскопа шестой дом гороскопа это дом работы Полнолуние, когда Солнце противостоит Луне в противоположном секторе. Солнце в этот момент будет в знаке зодиака Рак. Рак-козерог. Вот это вот полярность у вас. Но полнолуние делает нас более эмоциональными, романтичными. Кому-то может даже принести любовь и начало романтических отношений. У вас эта полярность, рак, козерог, говорит о полярности между нашей личной жизнью, домом, семьей, отношениями и работой. Ну вот этот вот вопрос может стать ребром для вас во время этого полнолуния. Насколько сбалансированы эти стороны вашей жизни? То есть вы, может быть, полностью отдаете себя работе, и от этого страдают ваши отношения. Или наоборот, полностью отдаете себя отношениям, но страдает работа. Вообще полнолуние означает завершение, так как шестой дом – это сектор работы, и вы можете, например, закончить какой-то проект по работе. Если вас ваша работа не устраивает, может возникнуть желание уйти. Ну, постарайтесь сдержать свой порыв, то есть не увольняйтесь на месте. То есть лучше подготовиться, поискать новые работы и вот тогда уходить. Вообще вот это вот желание все изменить будет для вас довольно сильным в этот период. Шестой дом – это сектор здоровья также, и у тех, у кого были проблемы со здоровьем, могут почувствовать себя намного лучше. Кто-то решит, изм... решит изменить свое питание, заняться собой, своим здоровьем, самочувствием. Для кого-то это диета, для кого-то здоровый образ жизни, а для кого-то спорт. Ну, еще этот сектор отвечает за домашних животных, и, может быть, вы решите завести собачку или кошечку. 25 июня планета Нептун начинает разворачиваться в свое ретроградное движение. Вот она, планета Нептун. И останется в ретроградной фазе до конца года. Особенно этот транзит окажет влияние на тех, у кого имеется экстрасенсорная способности или склонность к мистике. Вы знаете, даже прагматики в этот период могут сталкиваться с какими-то необъяснимыми явлениями. Кому-то может захочется поиграть в экстрасенсов, все эти, знаете, спиритические сеансы. Но хочется предупредить, вы знаете, это склонность Нептуна. Он заманивает свои сети, а закончится все это, может быть, плачевно. Вообще невидимый мир, он не очень любит нас, незваных гостей. Ну а чувственность будет повышена, и поэтому вообще лучше всего, конечно, если у вас появятся вот такие склонности, лучше прислушайтесь к своему ангелу-хранителю. Вот так. Что касается денег, так как это у нас сектор восьмой дом, сектор денег, не принадлежащих вам, ну то тут, тут вам может кому-то придется столкнуться с нечестностью своего партнера, партнера по жизни. А если у вас свой бизнес, значит с нечестностью вашего бизнес-партнера. Вот. Так что также хотелось бы предупредить: старайтесь не увильнуть от выплаты налогов или не провернуть какую-то темную сделку. Все это тоже может довольно плачевно закончиться. Поэтому не поддавайтесь нептуна Вообще Нептун способствует тому, что человек обычно пытается обойти какие-то запреты, ограничения. Многие в этот период могут как бы пробовать жизнь на вкус. То есть какие-то эксперименты в области секса, наркотики. Кого-то может привлекать даже какая-то уголовная романтика. Но проблема в том, в том, что, как говорится, запретный плод он сладок. Но потом, потом избавляться от этой зависимости или последствий вот этой вот легкой жизни будет тяжело. Ну, бывает и наоборот, Нептун, когда входит в восьмой сектор, он иногда открывает людям какой-то истинный смысл жизни. Человек как бы вот прозревает, начинает новую жизнь. 27 июня Венера, планета красоты, любви и денег, меняет знак и входит в ваш знак, в знак зодиака Лев. Ваш первый дом. А это дом личностный. Дом Я с большой буквы, и вот тут-то вам захочется побаловать себя и ваших близких. Кто-то кинется тешить или лелеять себя, кто-то займется сменой имиджа, то есть побежит по магазинам, парикмахерскую, косметологу. Вообще Венера может принести легкость. Легкость в общении, легкость в себя. А еще Венера может навеять романтику в ваших отношениях,